здравствуйте дорогие друзья 4 мая 2022 года служба коммуникации отдела внешних церковных связей русской православной церкви выступила с заявлением о некорректности пересказа папой римским франциском содержание его разговора с патриархом кириллом состоявшегося 16 марта 2022 года и этот пересказ этого содержания был дан Папой Римским в интервью итальянскому изданию «Курьер де ла Сера» 3 мая 2022 года. Функционеры РПЦ Русской Православной Церкви считают, что Папа Франциск выбрал некорректную тональность для передачи содержания и его беседы с патриархом Кириллом. В этой связи нас интересует... В какой тональности поет сам патриарх Кирилл, которому подпевают его подчиненные из Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, возглавляемая митрополитом Ануфрием. Итак, 3 мая 2022 года Папа Ринский Франциск в интервью итальянскому изданию «Курьер де ла Сера» сообщил, что в течение 20 минут их 40-минутного разговора с патриархом Кириллом. Патриарх Кирилл излагал причины, почему, с его точки зрения, война России против Украины имеет справедливый характер со стороны России. На что Папа Франциск заявил, что Кирилл не может превращаться в алтарника, прислуживающего Путину. Тональность ответа Папы Франциска патриарху Кириллу не понравилась, о чем свидетельствует разъяснение отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви, в котором уточняется, чем с их точки зрения обоснована справедливость войны России против Украины. Среди этих уточнений осуждение Евромайдана 2014 года, Массовое убийство сторонников русского мира в Одессе 2 мая 2014 года и продвижение НАТО на восток, в результате которого подлетное время ракет НАТО до Москвы может сократиться до нескольких минут. Теперь послушаем, в какой тональности о войне России против Украины поют клирики подчиненной Кириллу Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, возглавляемой митрополитом Ануфрии. На сайте киева печерской Лавры Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Павел, наместник киева печерской Лавры, заявляет, что «Сегодня в Украине происходит кровопролитная война, которую осуждают весь епископат и священство во главе с блаженнейшим митрополитом Ануфрием, «Никто не имеет права посягать и отнимать у человека жизнь, которую даровал Бог». Это слова митрополита Павла. Тем не менее, тут же на сайте Киево-Печерской лавры размещается документ, грамота Алексия II, свидетельствующий о том, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, возглавляемая митрополитом Ануфрием, соединяется с Единой Святой Соборной Апостольской Церковью через Русскую Православную Церковь. Итак, Русская Православная Церковь считает справедливой войну России против Украины. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата эту войну осуждает, а Единая Святая Соборная Апостольская Церковь до сих пор считает Русскую Православную Церковь своей частью. Объективно, Русская Православная Церковь уничтожает паству Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, совершая своего рода крестовый поход против Украины во имя русского мира или, или проще сказать, стреляет себе в ногу, хотя нога, заявляет о том, что она против таких выстрелов, но поскольку нога, то есть в данном случае Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, считает, что она, согласно грамоте Алексея II, соединяется с телом, то есть с Единой Святой Соборной Апостольской Церковью, исключительно через Русскую Православную Церковь, которая, безумствуя, стреляет себе в ногу то есть в Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата и во имя соединения с Единой Церковью Апостольской Украинская Православная Церковь Московского Патриархата как мазохист терпит издевательства Русской Православной Церкви, которая не осуждает войну России против Украины, в результате которой совершается убийство прихожан Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Получается, что московский патриарх Кирилл поет за здравие, а соединяемая Московским Патриархатом с Соборной Церковью Украинская Православная Церковь за упокой, как говорится, Тональность хора под управлением московского патриарха справедливо можно назвать тональностью кто в лес, кто под дрова. Именно поэтому московской патриархии так режет слух тональность интервью папы римского франциска, в котором тот явно обличил антихристианскую позицию московской патриархии по отношению к Украине и ее гражданам, часть которых являются прихожанами подчиненной Московской Патриархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Но, как говорится, если Бог хочет кого-то наказать, то Он отбирает у него разум. Поэтому безумие, возглавляемое Кириллом Московской Патриархии, поддерживающей войну России против Украины, свидетельствует о том, что на Россию развязавшую войну против Украины, обрушилась божья кара. Российские военнослужащие совершают в отношении гражданских лиц Украины убийства, разбойное нападение, сексуальное насилие, уничтожение имущества и другие вопиющие преступления. Если россияне не понимают, что те преступления, которые они совершают, по отношению к своим братьям и сестрам по вере означает что они эти преступления совершают по отношению к самому богу то это говорит о том что бог действительно поразил их безумием как некогда он поразил безумием евреев распявших христа и прежде всего он поразил безумием патриарха кирилла оправдывающего убийство разбой сексуальное насилие и уничтожение имущества в отношении своей паствы то есть в отношении своих детей являющихся гражданами украины вопль об этих преступлениях россиян слышит всевышний и справедливым будет оставить на совершающих эти преступления и их покровителях их грехи да и еще Митрополит Павел пытается скрыть свою причастность к войне России против Украины. К сведению митрополита Павла, ему следует вспомнить, что он находится в евхаристическом общении с Кириллом, оправдывающим войну России против Украины. А это означает, что причастность Павла к развязыванию России войны против Украины имеет место в буквальном смысле этого слова. Террор и геноцид в отношении граждан Украины, совершаемый Россией при покровительстве Русской Православной Церкви, говорит о том, что Русская Православная Церковь представляет собой сообщество, покрывающее и оправдывающее убийство, разбой, сексуальное насилие и уничтожение имущества граждан Украины. В данной ситуации становится очевидным, что причисление русской православной церкви к христианскому сообществу не имеет под собой оснований. Именно это имел в виду Папа Римский Франциск, освещая в интервью изданию «Курьер де ла Сера» содержание своей беседы с патриархом московским Кириллом. И это так не понравилось патриарху Кириллу. В этой связи заметим, что объективная оценка корректности высказываний Папы Римского о недостойном звании христианина, оправдательном отношении Патриарха Кирилла к войне России против Украины не может быть дана заинтересованными в искажении этой оценки Патриархом Кириллом и его ближайшим окружением.